Тест, какой ты палец? Уставший палец, который не может найти подходящий фильм? Или крутой палец, который не тратит на выбор кино много времени и сейчас поедет загорать на пляж? Не дай своим пальцем устать. Включай мой канал и выбирай себе фильм в пару кликов. Анимационные ролики Line and Space Современный метод продвижения бизнеса